Уникальное в своем роде декоративное покрытие кавиньер. Благодаря постообразной консистенции материал легко наносится и быстро создается декоративный эффект, в том числе на неровных поверхностях. Кавиньер позволяет реализовать различные вариации от теплых тонов, подходящих для классического стиля, до более темных тонов для современных интерьеров.